Are we free? Свободны ли мы? Я имею в виду, с одной стороны, большинство из нас полностью уверено, что да. We feel free? Мы чувствуем себя свободными. We feel like we make all sorts of decisions. Мы ощущаем, что мы делаем множество различных решений, которые приводят и к убеждениям, и к действиям, которые полностью зависят только от нашего собственного выбора. Like, I do that. Например, я мог сделать это. Like Я съел овсяную кашу этим утром, потому что мне так захотелось. This view that are of free это точка зрения, что люди способны на полностью свободные действия. Is known as free will. Называется либертарианской свободой и воли. И сразу внесу ясность, у либертарианской свободы воли нет ничего общего с политическим либертарианством Both views get their name from the word liberty. Обе точки зрения получают свое название от слова «свобода» Но политические либертарианства все целые от вмешательства правительства В то время как люди, придерживающиеся либертарианской свободы воли, могут быть кем угодно От политических либертарианцев до социалистов They just think that metaphysically we can act freely. Они просто думают, что метафизически мы можем действовать свободно из нас что наши и действия свободны так большинство из нас полагает, что наши мысли и действия свободны. Но большинство из нас также считают, что любое действие имеет причину. That that present, И все, что сейчас происходит в настоящем, the of that in the past. неизбежный результат событий, произошедших в прошлом. Это мнение известно как жесткий детерминизм. Многие из вас, смотрящих это видео, возможно, считают, что вы придерживаетесь обоих мнений. So that что многие наши действия свободны, и что этот мир управляется законом причины и следствия. Но оказывается, вы не можете рационально придерживаться обоих мнений. Because, Потому что традиционно либертарианцы определяют свободу действий в соответствии с понятием, известным как принцип альтернативных вероятностей. Это возможно звучит как сюжетный ход для научно-фантастического сериала. Но этот принцип говорит о том, что действие свободно только если агент, that is the person doing the thing, то есть человек, осуществляющий это действие, could have done otherwise. Мог поступить иначе. So truly free actions require options. Таким образом, по-настоящему свободное действие требует наличия выбора. Детерминизм, напротив, не допускает выбора. Он утверждает, что каждое событие вызвано предыдущими событиями. Что означает, что агент в принципе не может сделать ничего, кроме того, что он уже сделал. И, следовательно, он никогда не свободен. Но ну, давайте рассмотрим эти два варианта более подробно. Also, И также взглянем на мой завтрак. Morning... Либертарианство говорит о том, что мое решение съесть овсяную кашу этим утром не обязательно являлось следствием того, что произошло до этого. Instead, it could have been the result of Вместо этого оно могло бы быть результатом не физических событий. Right а именно моих мыслей, которые зародились прямо в тот самый момент. Я съел овсяную кожу, потому что я решил ее съесть. Конец истории. Но либертарианство противоречит тому, что мы знаем об устройстве физического мира. With one thing что одно явление вызывает другое. So так что либертарианцам нужно найти способ обосновать их точку зрения. Один из этих способов разделить понятие причинно-следственной связи событий и причинно-следственной связи агента. No Причинно-следственная связь событий означает, что ни одно физическое событие не может произойти, не будучи вызванным другим физическим событием Таким образом, многие либертарианцы признают, что материальный мир сам по себе является детерминистическим Например, бейсбольный мяч летит по воздуху, потому что кто-то ударил по нему битой, но многие либертарианцы также утверждают, что есть такая вещь, как причинно-следственная связь агента, которая говорит, что агент, существо, движимое сознанием, может начать целую цепочку причинно-следственной не были вызваны чем-либо еще. So so just Таким образом, человек, ударивший по мячу, вероятнее, все сделал это просто потому, что решил это сделать. Logic, Согласно такой логике, агенты имеют возможность повлиять на причинно-следственную связь вселенной. Они могут заставить что-то произойти самостоятельно. But... Many philosophers find this idea untenable. Но многие философы считают эту идею несостоятельной. Откуда бы, спрашивается, взялись эти свободные решения, которые привели к запуску совершенно новых причинно-следственных цепочек? Are they simply random? они просто случайны? Что бы заставило агента принять одно решение а не другое and if you can answer those questions if you can explain what would cause an agent to act если вы можете ответить на эти вопросы, если вы можете объяснить, что побудило агента к действию, тогда well, вы только что укрепили позицию, что действия обусловлены, а не свободны. Is, на самом деле, достаточно тяжело найти аргументы, которые поддерживают либертарианскую свободу воли. Самый лучший аргумент в пользу этого – мы сильно ощущаем, что мы свободны. И либертарианцы утверждают, что нам не следует пренебрегать легитимностью личного субъективного опыта. So so free, так что, если мы так сильно ощущаем свободу, мы должны всерьез рассмотреть возможности этого. Такая точка зрения обладает очевидной привлекательностью, но если вы не можете придумать аргумент для защиты своих ощущений, тогда с точки зрения научного подхода к философии будет лучше отвергнуть их. Или, по крайней мере, воздержаться от выводов, пока не будут собраны какие-либо доказательства. So now, Давайте посмотрим, смогут ли жесткие детерминисты предложить что-то получше. На сегодня все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть этого видео, там будет объяснено доходчиво почему свободу воли не существует. Также выйдет отдельное видео с разбором наиболее интересных языковых оборотов из этого видео, оставляйте в комментариях вопросы по этой теме. Также хочу поблагодарить подписчиков канала за терпение, это видео потребовало гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Еще хочу поблагодарить наших подписчиков паблика «Английский без ГМО», которые помогли мне с переводом к субтитрам к этому видео. И также адептов беседы Детерминизм ВК за моральную поддержку. Детерминизм – это свобода. Увидимся.